Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Go Play Games. с вами я, София, мы продолжаем The dishwasher. посудомойка, это киборг-ниндзя-ассасин, моя миссия убить посудомойку, я не знаю, кто есть я, что ли, он убил меня, но моя стор... история... Что-то там. Что-то там. Что-то там. Короче, если вы умеете переводить, пожалуйста, я пытаюсь с, с своих сил, которые у меня вот вообще вот, ну, вот как-то у меня с английском все совсем плохо. Я пыталась. Я пыталась найти русификатор. Но вместо этого я нашла кучу всяких червей на свой несчастный компьютер. И теперь я так чувствую, мне нужно систему нах... нахрен сносить, переустанавливать, потому что, ну, самостоятельно это отловить, все это уничтожить, и это ну, мне кажется, это не нереально не слегка. Если я ш... что, я тут еще эти самые. Какие-нибудь секретики, еще что-нибудь в этом роде. Как показывает практика, они оказываются тут есть. <связь> так. Так, сразу от всех избавляемся. От, от всяких. Да вы охреневшие, нет? Так, спокойно. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Ать, ать. Не-не-не-не-не. Давай-ка мы попробуем вот так вот Мы на большечку нажали, что, что это было Мы всех по походу, да? Так, мы открыли там какой-то проход Нам дали бонус Бонус проходить нельзя А, рыбку нам дали, рыбку Для восстановления хпшечки Это хорошо Так, это вот тут Вот, вот этот вот там проход открыли Как раз таки про проходим тогда дальше. Так, тут нужно... А, тут просто должно открыться, наверное, с другой стороны, потому что тут нету намека на то, что это должна быть карточка. Вот тут, тут карточка. Я уже запуталась, где я нахожусь. Так, это как... Какая-то, видимо, комната пыток, что ли? О! Вот это весело! Ай-яй-яй! Жесткие какие чуваки! Он мне показывает, жми на игре, я жму на игре. А-а-а! Типа вступить с ним в бой! Ну ничего себе! Жесткие ребята, однако. Так чувствую Б опять какая-то кровавая магия. Так, это какой-то самоубийца. А, нет, это просто Псих с ножом. Так, тих спокойно. Сразу, сразу опять напали. Что происходит? Так, тут у нас точно секретов никаких нету. Ей, конечно, еще в секрет пока попадешь. Ну-ка, точно никаких секретов. Да, тут нету. Ать! Ну, опять что-то началось. Не, пацанчик, ты уходишь. Так, где все? Наверху придет. А, вон они там разбираются. Тихо-тихо. Эх, ушел. А вот так не ушел. Ай-яй-яй. Ай Почти попал в него. Вот. Ты что там стреляешь сам с собой? Ну-ка. С этими вот, ребятами лучше не торопиться. Вот он исчез. Можно просто остановиться. Вот он по появился над тобой. То есть они уже, он же в тебя метится. Немножечко в сторону отошел и вот завалил его. Все. В принципе с ними не так сложно с этими. ниндзя. Вообще даже мимо идет. А? Так, там еще какой-то Стреляется все, бегает ах, это даже несколько Эх, он там себя убил Отвратительно Ну с этим просто Когда находишь тактику Уже становится попроще Там мне опять открыли какой-то проход. А, ага. тут есть проход. А тут? А тут ничего. Все, вот, вот этот проход открыли. Поняла. Анимаю. Так, опять что-то сейчас начинается. А, все-таки какой-то он срывается. Подожди, я хочу тебя спатить и вот-вот-вот Вот с этими тварями, если мне надо... Ох ты! Ты кто? Ты кто? Прекрати меня бить! А это не тот, для которого мне руку отрезал? А, -а, а Отпусти меня, сука! Что ж ты делаешь да? Да прекрати ты! Иначе я сделаю вот так вот. Что ж ты делаешь, подло-то? Ну-ка, на, что он делает? Килится, да, наш получается? Да, беги! Еще я тут. Беги, беги, беги. Эээ, ну я же, у меня же получилось-то. Так, а это в чем делает? А, все херач топом. Все, ура, завалили. И слава богу. Какой то черт вообще ужасный. Подожди, мясо собрать. А, же... Короче, Мойка должен умереть. Как она бодренько бежит, причем я не нажимаю ей, чтобы она это... У нее что-то в руке. У нее что-то в руке. Юки, to... ты хочешь убить меня? Ты правда думаешь, ты сможешь убить меня? Убить меня, убить меня, убить меня! А, у нее нож в руке был. Она действительно его кокнула. А... Шеф, Чипа предупреждал меня об этом, да? Нет! Не так! А... Я хотел убить чего? Этот крипер и идиот Короче говоря, есть какой-то крипер Он в кошмарах Вот это вот Все правильно э -э, Посудомойка должен умереть Теперь Я хочу большего? Ты кто такой, чувак? А, он еще и в меня пилу кинул! Охренел, Нет? Тихо, тихо, тихо. Да попади ты по нему, давай! Тихо, тихо, тихо! Во! Какой-то крипи получается, да? Чувак, который способен э, пройти в... в сознание человека, в его кошмары, да? Ой, блин, эти ещё тут взялись! Здрасти! Не ждали! Стараемся сосредоточиться. Этих убивать бесполезно, потому что ты их убиваешь, а они потом все равно. Ах ты ж, блин, все равно возвращаются. Так, хорошо, И остался вот чуть-чуть затем добить. Да. И вот мы оторвали ему голову. По-моему, прекрасно. Котик, тебе понравилось? И где наша мойку, Куда он свалил? Так, уровень по 1. Это радует. Это радует. За 9 минут. По-моему, очень даже неплохо. Так. Сейчас мы, я так понимаю, идем до следующего босса. Что-то с крейпером что-то случилось, мой брат мертв. Ты убила его? Это все неправильно, Юки. Шеф? Это невозможно. Чего? Нож. Я дал ему кровь какую-то, трансфенсиональную, блин! Мы можем жить вечно! Мы можем драться больше! Я помню в ее лицо. Внутри моего кошмара я убил ее, и я что-то там буду с этим сражаться, бла-бла-бла. Короче, я ни хрена не понимаю, что происходит. Война убивает. Написано на телевизоре. Черепочки какие-то, еще что-то. Ух ты, здрасте. Наверное, какие-то арты Так, сколько у нас? 199 Мы их хрена не можем сделать Кроме как закупиться хлебом Рыбкой Нет, рыбкой даже не можем закупиться, только хлебом Окей, выходим Так, тихо вещи полетело, то Сразу ворвались с ноги просто. И кравище полетело во все стороны просто. Так, там я вижу парочку кусочков мяса. Это что? год шотти апгрейд. Это для оружия какого-то Так, спокойно. такая игра, она не позволяет периодически собрать тебе вот все весь фарм. В плане того, что вот мы тут сейчас всех набьем. Тут вон место лежит. Валяется, его нужно собрать. А игра может совершенно спокойно куда-нибудь это самое, продолжить какой-нибудь сюжет. Закончить это уровень. Так, проходим дальше пока что. Так, интересно, тут нету нигде никакого? А, там гитарка есть наверху. Сейчас я опять буду фейлиться, чёрт. все таки я на X пытаюсь иногда нажимать э, не на левую клавишу, а вот вниз на нижнюю. Периодически пытаюсь, да. Mm. Вот, вот, блин, разные геймпады, вот с ними сложно. А если еще с учетом того, что если играешь на свече, там X вообще он наверху? Это прям вообще, да. Ну, эта музыка мне понравилась, на самом деле А, он спалил своего дружбана Музыка тас вообще Подпалил меня? У нас есть совсем чуть-чуть времени Этих уродов сдабить Вроде справились а! Как Бывает редко, но мы справились Так, это наша хилочка еще одна Благо Так нигде никаких секретиков нету. Продолжаем ходить. Тихо, тихо, тихо. Показывает вниз, а я хочу вот наверх. Так, нам тут нужна карточка. Тут есть еще один проход какой-то. Закрытый. Видимо, открываться он будет как-то изнутри. Так, проходим тогда вниз, как нам показывает стрелочка. Тут нам тоже нужна карточка. Окей, опять две карточки нужно. Тут, кстати, вот какой-то проход наверх. Так, тут секрета точно нигде нету? Так, тут нет ничего. Тут вроде тоже. А вот тут. И тут ничего нету, ну ладно. Ага. Здрасте, сразу, блин, пролетел в меня. Даже не успел понять, что происходит уже вот Вот Вот, спасибо, он мне подкинул, блин Нормально, сейчас всех напилим тут Эх, зацепил кончиков жизнь Где я там? А, где я пропала? Ой, хорошо! И бонус, бонус. Бонус это всегда приятно. Карточку вот дали. конг okay. Так, надо посмотреть там на наличие секретов. Нигде ничего нету. Точно. Так, так, так, так, Просто проверяем. Просто проверяем. Вроде ничего. Ладно. Проходим. Так, интересно, этот ключ от нижней двери или от верхней? Ну-ка. От нижней. Значит, у нас еще верхняя дверь осталась. И... Бонуси! Это уже от второй двери. Окей. Сейчас я так чувствую, будет мордобой. Да. Нормально, нормально. С этим не сложно. Ай-яй-яй! Волчок. Ну, когда их много, это, конечно, да. Два уже создают проблему. Ай-яй-яй! Ну, неплохо. Справляемся, держимся. Это что? Что это такое? Нихера себе! Так, оно еще живое! Так, назад, назад, назад! Тихо, тихо, тихо, тихо! Что это такое, блин? Здрасте, блин! А! Что это было? Так, тут дверь там наверху, я помню. Да, вот она. Что-то такая херня меня выпрыгнула. Внезапная такая. Господи, что ты такое? Так, туда мы не проходим. Да. Так, тут сейчас что-то будет. махать. Ага. А, уйди! Уйди оттуда! Он периодически липнет к стене, это прям плохо. Я тоже так умею. ха Ну, они, кстати, вот эти вот... Так, подожди. Хилис, по-моему, на... На, на эту? Нет, это на эту травить. А ч я чуваком он завис? Подожди, хилица! На А, да? Да. Блин, чувак завис, реально, посмотрите. Глюк. Он меня отвлекал, пипец. Я видел, что там кто-то есть, и его надо убить. Так точно никаких секретов, ну ладно. А там наверху мы проверили все, да? Прохода нигде нету? Нет, смотри -ка. Эх, обидно. Так, что ты такое, Мёрдёрфлай, ё моё это летающий убийца. Что, -что ты такое, какого хрена? полетела! А ну-ка, стой! Ферня какая-то тут еще летает! А, мне нужна жизнь! Что происходит, а? Вот это вот сейчас вот прям... ЧТО?! Murderfly, ё-моё! И мертвецы опять вот эти пошли. Они, конечно, блин, ни о чемные. Но -мо, они мешают пипец. Хотя. Где он там летает, -мо, слышь? Вот, пробили его. Тихо! Да давай! а, -а, -а. Сейчас а -а -а, вот так вот, да? лечить. О, еще и эти приперлись. Зашибись. Я ему поснимала столько? Когда успела? Так, вернись! Вот так вот хорошо! Долеталась хрень! Хитик колотить! это вот было внезапно! Внезапные какие боссы! Не помню таких вообще! Охренеть. Разнообразие боссов, разнообразие веселья. Замечательно, мне нравится. Так, опять крипи приходит. Что-то сейчас, чую, опять будет. Опять накроет. Накрывает. Еще один полковник какой-то. Ты думаешь убить меня? А, убийство меня спасет тебя. Я знаю, что ты пытаешься добиться. Ты умрешь, Юкия. А, демоны убьют тебя. Бежать! Тут уже трупы какие-то валяются везде. Происходит Скрэч, скрэч триппи дриппи Скрэч, скрэч, дриппи, дриппи скрэч, скрэч, скрэч, дриппи, дриппи Чё? Кто я? Это... Чего? <смех> Конец, свобода. Кто-то там умер. Какой-то дизес из-Дэд. The house is clean now. Я Что-то происходит. Я не понимаю, но очень надеюсь, что вы понимаете хоть что-то. О, Бусецкий. Еще один. Хватит нас на еще один. Хватит на еще один. Давай. Этот э, демон мертв. Моя душа моя. Этот э, финальная кнопка. Я готова. Так, сколько у нас? 448. Неплохо, однако. Неплохо, но на что-то интересное нам не хватит. В принципе, мы можем пилу, кстати, прокачать. Я ей частенечко пользуюсь. Было бы неплохо... Да, хилочку. Так, секретики какие-нибудь есть? Видите? Вроде бы нет. Вау! Вау! Стой, стой, стой, стой, стой! Тут что-нибудь? Нет. Стой! Стой! Тут что-нибудь? Тоже нет. Ладно. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Вот сюда. Тут, тут какой-нибудь проходик? Ну, хер там. Тут что-нибудь? Ничего. Ничего. Тут что-нибудь? Ничего. Хорошо. А вот тут вот. И тут тоже ничего. Ну, ладно, пролетаем тогда. Кажется, тут что-то есть, да? Нет, кажется. Это лишь кажется. Здрасте. До свидания. Так. Ой! Ракет летела. Воалыче. Так, спокойно. Уничтожаем все быстренько. Вот так вот. Оп! Куда полетела? Ну-ка, стой! Спокойненько. О, выпиливаем. Красочно. Буквально. Так, собрали все мясо. Продолжаем... Битву, блин. Во, пилу прокачали, стало, кстати, получше. Эти, блин, с гранатой бегут этот, спотыкаются. Спешат! Хупсики! Ай, хорошо! Так, проходим дальше. Опа, на время пошло. Ой, это еще что такое? Господи, опять ты. То есть мне предлагается его грохнуть за пару минут. Это сеть, ты, ⁇ -мо ⁇ Думаю, справимся как-нибудь Где я вообще? О! Хорошо! Дальше проходить! Вот так вот Птик Спокойно всех уничтожаем Это вот сейчас вот эта вот волна как-то потяжелее пошла. Так, похили. А, -а, а, зря нахил, да? Как-то мы быстренько справились. Я думаю, будет дольше. Ой! Витаминки для котика. Я так и не поняла, что витамин для котика делает. Котик вообще мне в бою помогает? Кто-нибудь знает, видит? Последите за котиком, пожалуйста. Угу. Окей, хорошо. Значит, проход здесь. Мне прям очень нравится эта игра. Прям нравится. Пр прям нравится. Прям не могу. И котик мне вот этот нравится. А чё, я круг сделал? Так, нам тут нужна карточка. Где вам взять карточку? А, дальше пройти. Мы все еще где-то в космосе летаем. Почему мы уже даже успели поездить на поезде еще каком-то? Спокойно. Выпиливаем дальше. Что-то они прям... Хорошо, это... Гаренж попал по мне, а. Тихо, тихо. Короче, тут какая-то мешанина... Вообще ничего не вижу, не понимаю. Ну зато весело. И зато теперь все в крови абсолютно. А вот и да, да, вот ключ-карта. По-моему, прекрасно. Причем тут есть еще сюда какой-то проход. Давайте ка прогуляемся, посмотрим, что это дает. Что тут у нас? По-моему, ничего. Просто пустая комната. Ну-ка. Проходов нигде никаких нету. Просто пустая комната. серьезно, Прям вот так вот? Ну ладно. Котик так за нами бежит. Прям посмотри на это вот. Подожди. Сядь. Сядь. Побежали. Смотри, как он бежит за нами. Прям бежит, бежит, бежит, бежит. Подожди, давайте ему витаминку дадим. Не знаю зачем. Пускай будет. А, это хилка! Это хилка для меня! Кошачьи витамины это мне? Я жру кошачьи витамины? Голлай какой-то! Что происходит? А он там галы забивает какие-то. Тихо, тихо. Где ты там? Э! Нормально, продолжаем валить. Оп! А вот эти вот застранцы. О! Ай-яй-яй! Блин, ну с этими вообще чашка пипец. который вот а, тихо сейчас сейчас сейчас сейчас с ними очень тяжело который вот именно вот ракет пускается это прям пипец так хорошо тихо тихо тихо тихо так что-то он разошелся Вот дайте-то поехал. Ой-ой-ой. Надо лечиться. Хорош. Полечились. Да не меня не могу. Тихо. Финальный. Хорош. Чехукист, е-мое, нашелся мне тут. Та-да-да-да-дам! Блин, менее чем за 10 минут прошла. А, 8 минут. Очень-очень неплохо движемся. Давайте, давайте, еще один уровень. Погнали, что бы нет. Мобильный хок хоккейный стадион. Я всегда думал, что это, типа, весело, да? Но это не так. Я помню моб какой-то. Парад. Голод и... Сакруфайс не помню. Короче, она что-то там помнит. Я ничего не понял, но... Надеюсь, что вы все поняли Так, вот тут вот выход, отлично Че, мать вашу? Дракон? Это, блин, дракон, мать вашу? Серьезно, это дракон? Так, типа свет отключился? Энергия ушла? А, вот и башня, да? Нужно подняться на самый верх, я так понимаю. Это финал для машин. Короче, вот мы дошли до нужной башни, и нам теперь нужно добраться до самого верха. Так, ну я не пользуюсь обстрелом, мне это не интересно как-то. Короче, копим дальше. Есть какой-нибудь секретик, еще что-нибудь в этом роде? Походу, нет. С лестницы она не спрыгивает. Тогда, ну, проходим. А тут где-нибудь... Uh, Forsted Towers. Как раз-таки та самая башня, которая нам нужна, да? Нам туда, господа. Секретики какие-нибудь? Нет, нету. Пока что ничего нету. Ух ты, ё тут вот эти водопадики. Нас начинает накрывать опять. их <mister tumors> двое мать его вы типа думаете мне одного было мало да ну в принципе они еще друг друга дамажат тоже неплохо <associated noise> <London> <tecnisch pathetic> <mesela> так одного мы немножечко продамажили вот второго теперь дамажим попали, оторвали голову одному. Теперь остался один, братан. Все. Двоих завалили. Я считаю, это мега круто. Я надеюсь, у них тут уборщица в корпорации есть, потому что я тут немножко все изговнякала в крови. Совсем чуть-чуть. Шуть-шуть. Опачки! Тут двое этих сумураев, два охренели, нет? Тихо, тихо, тихо. Так, один удар. Тихо, тихо, тихо. А ты ж попал по мне, застранец. Так, у нас минус один. Тихо-тихо-тихо у меня не осталось жизни. Давайте мы сейчас э, хлебушка навернем. Так. Ой, хорош Даже за время успели. Охренеть. Даже уложились во времени. Что дают? Рыбку дают. Ну, давайте рыбу. Блин, надо было рыбу, рыбу начать жрать, а, а не хлебушать. Ну, ладно, рыба, по, по идее, дает побольше жизни. Ну, тут я сомневаюсь в том, что будут какие-то... Сейчас будут комнаты... Да, тут что, никого не будет? На меня никто не нападет? И секрета никакого нету? Я думаю, сейчас меня будут запирать в каждой комнате и давать мне по несколько вот этих мини-боссиков. Хоть лифт. Ну, конечно, в лифте и без драки, ага. Смешно. В смысле? Ты не должен был в меня попасть. Да правильно убивать своего друга. Так. Отведу и мои пилы, братан. Так, тихо. Блять, дракон, мать его! Дракон! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ты чё, Хрень крылатая? Что вообще происходит? Мы сбили дракона, да? Не, конечно, тут сейчас мясорубку устрою, это да Эх, меня тоже подпалило Я знаю, как себя дупать. Мы молодцы, мы очень хорошо справляемся, я считаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, и меня тоже тут жахнулось случайно. Дракон, уйди нахуй, не мешай, пожалуйста. Да, мы все-таки можем выбить дракона. Так, тебя. Ты и конечно. Хорошо идем. Эй, тихо. Классно. Тайца ты пила. А. Ай, хорошо. Но мы уже в какой-то туннель въехали. Идеи драконов никаких быть уже не должно. Да? Точно? Ну ладно. Проходов вроде бы никаких секретов я не вижу. Опа! Нашли все-таки. Мат-бит? Математический обед какой-то? Ах ты. Она тут, кстати, не это самое. Ничего не может делать. Она не дерется, ничего, просто инвалид. Вегетативный, неор, что-то там. А, она прыгать может? -мо. И все. Вот же тварь! А монстр Киборг Викинг is standing before you. His He's uh, welding and акс. Да ты что? Да вы издеваетесь! То есть, монстр, uh, киборг, викинг, uh, он хочет, я так понимаю, долбануть тебя электрическим топором. То есть, я могу атаковать, я могу защититься, Uh, давайте заюзаем магию. Ты заюзал магию. Прекрасно. Викинг. Шруксов за дамаж. Дам дамаг, типа, он не получил дамаг. Ну-ка, атака. Викинг. Я игнорировал твою атаку, что ли? Не получил твою. Смаш, сьюз. А, блин. Замахнулся на тебя своим, наверное, да? Давай доджить. Вот, викинг открыт для атаки. Атакуем. Что случилось? Ч ⁇ викинг? Волнарабу, давай, а что, что значит граб? А, то есть я его убила, слава богу. Сволочь, тварь, вали его, вали! А не в ту сторону прыгнула. Так. Но мы вроде как-то держимся. Хорошо, пила его. -мо. Как выжили, не знаю. Так. Да! А-ха-ха! 8 минут, отлично, пора заканчивать, короче. Блин, это был трэш какой-то! Что случилось? Что произошло? Как это вообще понимать? Какой-то инвалид тут появился! охренеть, блин, короче, все, заканчиваем на этом. Продолжим уже в следующей серии, что-то какой-то, блин, то это, трешанина какая-то происходит, непонятно, но зато очень весело, очень так, очень оригинально. Было бы еще на русском, было бы замечательно, но, к сожалению, да. Вот, все, спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи со семьей в следующих сериях. Всем спасибо, всем пока-пока!